Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будет совсем новенький, свеженький проект, называется Чиперкоин. Честно говоря, я ознакомился с данным проектом, он только запустился. Я вам могу сказать сразу, что это будет топовый проект, развитие у него будет просто моментальное, будут биржи, будут листинги, поэтому я думаю, на старте в него можно будет вкинуть хорошие деньги и опять же на этом сделать неплохие иксы. Тем более с тем, что сейчас зеленый фон на криптовалютном рынке. Поэтому давайте рассмотрим данный проект. Здесь очень много полезной информации. В общем, что у нас из себя представляет Coin? Это у нас мастернодная монета получается. Также здесь еще будут биржи. И все это будет один и тот же самый проект. Хостинги. В общем, начинаем. Что у нас? У нас здесь имеется для начала кошелек. Сейчас еще некоторые вещи на стадии разработки идут. У нас здесь мгновенные выплаты идут. Установка кошелька занимается лишь пару минут. Это очень хорошо. Чиперкоин это как глобальная платежная сеть. Давайте посмотрим, как у нас здесь будет идти распределение по данному проекту. У нас здесь игры будут. Это чипербет. Ставки можно будет делать. Также скажем так, как казино игры будут. Ставки на спорт и разные азартные игры. Потом, чипер биржа будет и у них будет фонд. В общем, давайте смотреть дальше. Что у нас по дорожной карте? Как вы видите, разработка началась еще. Дорожная карта с июля, с июня. В общем, с 2017 года. Довольно-таки неплохо они создали идейку разработка бизнес-модели, документация и, как вы видите, э, инициирование различных майнинг-центров э, в штатах США. Довольно-таки неплохой у них старт. За январь, что у них, видите, э, это разработка проекта, э, мобильные приложения, это будет очень удобно, у них будет и Chipper News, то есть полностью э, их не блокчейн охватывает это игры, мастерноды, потом биржа, новости. То есть, они решили полностью под себя подмять, я так понимаю, на своей цепочке всю систему. Как видите, у нас в апреле будет запуск официального кошелька, но это понятно. Мобильные кошельки, что очень удобно, там Google Play, App Store. Запуск официального сайта, именно с фондом. В мае у нас разработка опять же сайтов идет торговой платформы. Разработка опять iOS и Android версии мобильного кошелька. В июне официально стартуют кошельки, в июле запуск сайта именно самой биржи. То есть, я думаю, к августу, к сентябрю у них полностью абсолютно все будет запущено. Но, тем не менее, уже то, что имеем сейчас, уже можно будет запускать ноды и стартовать на данном проекте плюс это как бы и, и майнинг у нас тут хороший получается сразу здесь у нас партнеры новости идут, кому интересно с новостями можете ознакомиться сразу предлагают подписаться на социальные сети, на email чтобы вам приходила информация Ну это в принципе все неплохо как видите они у нас находятся в силиконовой долине в калифорнии Неплохо они освоились, и в принципе можно даже им позвонить и написать в техподдержку по тихоокеанскому времени. Ребята, проект реально серьезный, но будем смотреть дальше. Белая бумага, да, у нас имеется белая бумага, полноценная белая бумага. То есть здесь и про чипкоин будет расписано, и про ставки, и про игры. То есть кому интересно, можете полностью с этой экосистемой знакомиться. Как я и говорил, да, у них, смотрите, как неплохо. Они сразу, получается, занимают 7 позиций в одном блокчейне. И новости, и пол у них будет, и биржа, и ставки, и ноды, и фонд у них будет. В общем, проект грандиозный намечается. Как вы видите, анонс был сегодня. То есть сейчас на самых порах, на самом старте можно будет ворваться, влететь в проект. Сразу же там подсветиться, может где-то будет там баумить еще какие-то аэродропы. Но это в общем мелочь. Но я лично его рассматриваю как проект, в который можно инвестировать, инвестировать хорошие деньги. Потому что делает они довольно-таки все быстро и сделано все качественно. Что у нас здесь имеется? Ссылочки, Discord. залетайте в дискорд. Вся актуальная информация будет в Discord. То есть вы всегда можете ознакомиться, пообщаться напрямую с администрацией. Также у них есть свой YouTube канал. Конечно же, канал новый, свежий, но я думаю, он будет активно развиваться. Телеграмм, твиттер, ну кому где удобнее. Я думаю, здесь особо сейчас вникать так не будем, чисто пробежимся по, по спецификации. Это у нас э, пост, мастерноды, как я говорил, мастернодный майнинг у нас имеется. А, получается, время блока 60 секунд, тикет у нас чип. Примайн у нас всего лишь 5 миллионов 250 тысяч монет. Я думаю, примайн довольно-таки разумный. С тем, что будет общее количество монет бесконечное. Поэтому я думаю, этот блокчейн очень сильно разрастется. И будет уже, наверное, через 2-3 месяца о нем будут уже знать все. И он будет уже на всех листингах. Возможно, даже будет на CoinMarketCap. Что дальше у нас? На мастерноду нам требуется 10 тысяч монет. Награда идет, 80 на мастерноду, 20% на стейк у нас идет ладно идем далее как видите дачи приставки у нас появится попозже у нас идет отчет когда это будет готово а, следующее мастер нодный хостинг у них тоже будет попозже но вот это конечно отчет в 233 дня я думаю его просто скостят не обновили еще информацию на сайте Точно так же у нас и с биржей. Думаю, все появится у нас э, в течение, наверное, ближайших двух месяцев. Дальше у нас Explorer. Сама сеть запущена. Блоки тикают, монетка капает. Ладно, попадаем мы на чипер, скажем так, фонд. Что у нас здесь получается по фонду? Как видите, это не коммерческая компания, специализирующаяся на криптовалюте, которая будет помогать новаторам в реализации их замыслов, мечтаний, скажем так, посредством благотворительных пожертвований. То есть, возможно, будет даже такой вариант, что вы создадите свой проект, либо у вас какая-то будет хорошая идея, если вы эту идею скажем так, покажете данным людям, которые разработали данный проект, то есть, заинтересуете людей, они увидят в этом что-то интересное, они могут вас проспонсировать в открытии Вашего проекта, то ли еще что-то с этим связано. Довольно-таки неплохое пожертвование будет. Не знаю, лично мне это интересно. Пора мутить пацаны проектик свой. Ладно, что у нас? Опять же, кошельки, доказательства по да, и как работает мастернода мгновенные выплаты. Глобальная платежная сеть. В принципе, опять же, такая информация, как и на первом сайте, идет. Это у нас как здесь по фонду идет. Я думаю, здесь нам не стоит особо на этом останавливаться, углубляться. Идем мы далее. Чипермин, да, это будет, скажем, сервис, на котором вы можете покупать мощности. Вы можете купить мощность, и у вас будет добываться та или иная, допустим, монета. Также выделенные сервера, там, у них защищенные от DDoS-атак. Как вы видите, да, вот здесь DDoS-атаки идут, мгновенное снятие, реферальные комиссии и фиксированные сборы. То есть никаких скрытых платежей не будет. Предлагает новейшие возможности криптовалютного майнинга, что позволяет всем пользователям майнить большинство криптовалют с, с наибольшей капитализацией. То есть вы можете майнить топ-майнинг тут. То есть даже вы можете просто купить себе пакет и майнить даже тот же биткоин, только на их оборудование. Видите, новейшее оборудование от Bitmain, NVIDIA, GIGABYTE, MSI и INTEL, довольно таки интересно, то есть сами понимаете, закупить это оборудование, помещение, поставить, все это настроить, это проект у которого есть миллионы для старта, то есть я думаю у него будет хорошее будущее и раскрутится довольно таки он очень быстро. Потрясающие планы, да? Какие есть возможности Proof of Work, Proof of Stake и мастернодные. Выбираем монету, допустим, Ethereum, создаем контракт, оплачиваете, и вам начинает просто-напросто капать уже на кошелек денежка. Ну, а именно данная монета. Какие-то контракты есть разные: на 800, там 1800, на 100 по-разному, то есть. Сам, каждый выбирает сам под себя Какой ему удобнее контракт И сколько на нем висеть Как видите, партнеры у них Интересно, я не знаю, почему Так именно партнеры добавили Но, видимо, это серьезные люди, что у них уже Такие криптовалюты в партнерах Также, что у нас есть команда Это Куан Ченг Потом Пранта Бисвас Усман Хаджа Пиал Худ Хори И Кэти Бен в общем, я так понимаю, это основатели из пяти человек, ребята, у которых имеются бабки, и бабки имеются хорошие, чтобы развиваться и закрутиться в блокчейне, в криптовалюте. Как видите, оплата, которую они принимают, они принимают абсолютно почти в любой криптовалюте, поддержка 24 на 7. Можно даже просто им взять, напросто позвонить, поинтересоваться. Не то, что, знаете, как написать сообщение и потом ждать ответа в этом еще, я не знаю, месяц-два, пока вам кто-то ответит. Робот какой-нибудь. То есть, можно за любую валюту купить себе пакет. Можно этим пользоваться. Но для меня самое интересное, это будут мастер-ноды. Также у них появился новенький Twitter. Они сейчас сделали твит о том, что у них запустился Дискорд канал. То есть, они готовы сейчас уже с полностью, с новыми силами выйти на рынок и в принципе делать хорошие вещи ладно, что у нас зациклимся тогда мы на мастернодах, потому что не знаю, покупать мощности и майнить лично мне не особо интересно но я думаю многих заинтересует те, кто хотели когда-нибудь заняться майнингом. я больше за майнинг такой как мастернодный, поэтому сейчас ждем новостей, анонсов тарим ноды и зарабатываю на этом хорошие бабки. Как видите, я жарю зеленый свет сейчас на криптовалюте. Скоро будет, скажем так, 4 цикл по биткоину, когда биткоин опять выстрелит. И на этом фоне, как всегда, можно будет сделать неплохие иксы. Так что переводите свой фиат в крипту, готовьтесь, скором будут хорошие бабки. Ладно, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта. Я думаю, я еще буду снимать видео о данном проекте, если вам все это интересно, все понравилось. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Давайте. Всем удачи, всем профита, всем пока.